Привет! Как дела? Сегодня я расскажу об одном из западных лондонских районов, в котором я училась в школе английского языка и где мне удалось пожить около года. Это район Фуллом. Лондонский район Фуллам входит в целое образование под названием Хаммерсмит и Фуллам Бору. Вообще Лондон разделен на несколько бору, ну так скажем, области лондонские, которые включают в себя по несколько районов, допустим, Кенсингтон и Челси, Хаммерсмит и Фуллам и другие. И вот я сегодня начинаю еще одну серию рассказов о районах, в которых мне удалось пожить, которые неплохо знаю, и которые могу показать в своих фото и видео материалах. Итак, в район Фулум я попала не случайно. Именно там э, находилась моя первая школа по изучению английского языка. Она называлась Лондон Стади Центр. То есть э, Лондонский центр изучения английского языка. И туда я именно и поехала э, начинать свою жизнь в Англии. Э, то есть оформилась в эту школу. В принципе, в этой школе учился мой брат, он мне и оплатил первый год моего обучения. И благодаря этой школе я получила студенческую визу и начала свою жизнь в Лондоне. Поначалу я путешествовала в этот район из Стратфорда, где я жила у брата первые 4 месяца. Потом я переехала в Вимбелдон, и там уже недалеко было до этой школы ездить буквально пару остановок в метро. А уже через год я нашла работу в качестве хаускипера в этом районе, в районе Фулла. И уже добиралась до школы буквально 15 минут пешком. Итак, что я могу рассказать об этом районе? С севера он граничит с районом Хаммерсмит, о котором я вам тоже буду рассказывать. Там мне тоже удалось пожить около трех лет. С юга Фуллом граничит с районами Баттерси и Бонсфорд. К восточной границе прилегает район Челси, а с запада он граничит с районом Патни и Чизик. В принципе, район фулом имеет всего три остановки метро. Ну, насколько мне удалось насчитать, это фулом Бродвей, Парсонс Грин, где я, собственно говоря, училась в школе, и Патни Бридж. Есть еще одна остановка Оверграунда, это Империал Ворф. Честно говоря, один раз я была там на собеседовании, приходила русским девочкам готовить борщ, но об этом я как-нибудь попозже расскажу. Очень мне понравился этот район, Imperial Wharf, но... К сожалению, по нему я больше не гуляла и, естественно, не снимала ни фото, ни видео, но очень красивый район. Если когда-нибудь еще попаду в Лондон, обязательно туда съезжу и прогуляюсь там и покажу вам. Моя школа английского языка находилась неподалеку от станции метро Parsons Green. В этом райончике огромное количество локальных магазинов, которые считаются семейным бизнесом какой-либо семьи. И там вот среди этих магазинчиков была наша школа, несколько пабов, в которые мы ходили отмечать окончание семестров. В одном из пабов, как раз под нашей школой, у нас школа находилась на третьем и четвертом этаже, а паб находился как бы на первом и втором. Однажды ночью кутил принц Гарри. И на следующий день я прихожу в класс, и вот такую вот новость мы получаем от учителя, мы все такие, вау, вау, принц Гарри был вот где-то вот рядом вот тут. А потом для меня королевская семья стала как свои люди, потому что очень часто я их встречала на различных королевских мероприятиях. А потом, в 2018 году, когда я уже стала учиться в университете Западного Лондона, мой педагог по этике мы как-то с ним разговорились я первая пришла на урок, а остальные опаздывали и, и... Просто зацепились как-то языками, стали разговаривать. И оказалось, что он был директором этой э, моей школы английского языка. И именно он организовал этот бизнес и спрашивал меня, как я туда попала. В общем, нашли общий язык. Также мы с ребятами у меня в классе в основном учились латиноамериканцы. Часто ходили и в пиццерию, и в пабы, э, а также часто гуляли по району. С одним из моих друзей, э, его звали Мутасим, он был из полисея он как-то мне упал на хвост только потому, что я однажды уже была на каникулах, пришла в школу, чтобы получить там какой-то документ, потому что я уезжала, что я на каникулы, чтобы меня пропустили потом обратно на таможне. Ну, студенту это надо было все предъявлять на таможне, чтобы не было проблем. И там вот я его встретила, и он мне жаловался, что у него очень сильно болит правый бок, вот он прям весь такой скрюченный был. Я говорю, у тебя, наверное, аппендицит. В итоге, когда я приехала из России, он говорит «Знаешь, ты была права, мне вырезали аппендицит». Кстати, там находится Чаринкросс госпиталь рядом. И он рассказал мне, что он долго ждал скорую помощь, около 6 часов. В итоге он недалеко от госпиталя жил и сам еле-еле кое-как доковылял. И там ему сделали операцию и вырезали аппендицит. Так он мне за то, что я сказала, что я поставила ему диагноз, был настолько благодарен, постоянно со мной разговаривал, что-то мне рассказывал И в итоге мы с ним стали друзьями, часто гуляли э, не только в районе Фуллом, Также он приезжал ко мне в Зенбелдон, когда я там жила э, Мы и по парку гуляли там И делились общей информацией, как же нам продлить дальше свою визу Мы такие были э, друзья по несчастью э, Сложно было на тот момент нам... Э, продлевать визы, были большие ограничения и ему пришлось вернуться обратно в, в Палестину ну а я задержалась, проучилась еще в двух университетах и все равно пришлось вернуться домой в принципе Фулом это спальный район здесь очень мало чего находится даже супермаркет единственный в районе Фуллум-Бродвей, это был Сейнсбурри, туда в принципе я и ходила за продуктами. Был еще Моррисонс, но в Моррисонсе мало какие продукты меня интересовали, но именно там находится очень хороший э, продуктовый рынок. Овощной, фруктовый Именно туда я ходила и с Хаммерсмита, и с Фуллама Покупала овощи и фрукты Это улица Норда Энд Роуд самый классный рынок во всем Лондоне, который я посещала. там все продается в таких bowls, то есть в тарелках глубоких насыпят, допустим, штук 8 яблок и все это по одному фунту продавалось. сейчас, наверное, так как цены выросли, фунта по 2 продается то есть огромное количество фруктов, ну, около килограмма-полтора, все по одному фунту было. Я помню, однажды я купила 42 манго за 2 фунта. Там коробка целая была. Ну, конечно, половина из них гниловатые были, но, по крайней мере, из этих манго я прямо гнала и гнала соки. Но на тот момент я увлекалась соками, поэтому накупила огромное количество фруктов. В этом районе находятся два знаменитых футбольных клуба, это Челси и Фуллом. Ну и, естественно, в этом районе находятся их стадионы. Если у Челси это Стамфорд Бридж э, стадион, э, в принципе, он граничит с э, районом Челси, поэтому, может быть, он и называется, этот клуб Челси. Может быть, когда-то он принадлежал к, к району Челси. Честно говоря, я не знаю историю, названия футбольного клуба. Если кто знает, пишите в комментариях. А также футбольный клуб «Фуллом», куда мы с моими одноклассниками на одном из уроков по английскому языку ходили весной гулять и увидели этот стадион, который называется Craven Cottage. Кроме того, здесь находится огромное количество парков, один из которых я часто посещала, это Bishops Park. Там проходит ежегодная гонка по академической гребле между Оксфордом и Кембриджем. Об этом я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. А также, когда я жила в Фуламе, очень часто, ну, практически каждый день после уроков бежала в Харлинхэм парк. Он находился прямо рядом с моим домом, буквально 2 минуты пешком. И там делала домашнее задание, загорала и читала английский готовилась к своим экзаменам однажды я увидела там мужчин скачущих на лошадях с клюшками и гоняющими шарик по полю оказалось этот парк принадлежит клубу херлингем в котором проходят ежегодные соревнования по полу и вот они готовились к этому мероприятию. К сожалению, мне ни разу не удалось посетить этот чемпионат. На тот момент я еще не снимала репортажи и не знала, что существуют э, такие состязания. Может быть, когда-нибудь тоже попаду на этот чемпионат, сниму и расскажу, и покажу, что же там происходит. Помимо этого... Эм... Есть небольшие локальные парки, такие как Parsons Green, Лили Road, где родители с детьми гуляют, играют такие небольшие плейграунды. Также на севере существует The Queen's Club, это э, теннисные корты, на которых проходят чемпионаты в преддверии Вимбилдона. Кроме того, здесь существуют два огромных кладбища. Это кладбище Фулом, которое я однажды проходила мимо, когда снимала репортаж о районе Фулом. Немножечко э, сняла и его. А также рядом с... Со станции метро Баронскорт, где я училась уже в следующем английском колледже и жила там неподалеку, существует кладбище под названием Маргрейвен. Я слышала о нем собачники, с которыми я выгуливала собак в моей следующей семье. Мне рассказывали, что они часто там гуляют. Вообще у англичан кладбище это как парк, как место прогулок и, в принципе, они такие у них старинные, что там реально просто приятно гулять и наслаждаться природой рассматривать старинные памятники об одном из таких кладбищей, West Brompton, которая, кстати, находится в районе Челси, я тоже вам буду рассказывать мы там часто проводили время, прогуливались, и не было вообще никакой жути и какого-то страха перед этим так называемым парком. Еще одна очень большая зеленая эрия, ну так скажем тоже парк, под названием Эйбрук находится в районе Parsons Green, недалеко от стадиона футбольного клуба «Челси». И именно там в 2015 году мы со всем районом встречали победителей английской футбольной лиги 2014-2015 года, игроков футбольного клуба «Челси», которые проезжали на автобусе и махали нам руками. Об этом мероприятии я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. В 2017 году на станции метро «Парсонс Грин там, где я в принципе выходила всегда и шла в свою школу, но на тот момент я уже там не училась, произошел так называемый теракт. В вагоне лондонского метро кто-то поджег ведро и.. Подозревали, что там была заложена бомба. В общем, всех выпустили со станции и э, <как> практически полностью перекрыли э, район вокруг э, станции метро. На тот момент я сотрудничала с э, французской компанией, услышала о том, что произошло и побежала снимать, э, потому что меня попросили э, попробовать снять репортаж, собственно говоря, о самом теракте. Ну, конечно, на станцию мне путь был закрыт. Но, тем не менее, я сняла полицейский кордон и стала обегать вокруг района, искать более удобную позицию, чтобы увидеть вот этот вот поезд лондонского метрополитена, который все еще стоял на станции Parsons Green и э, села на хвост другому фотографу, который там тоже... Эм, забегал на разные этажи жилых домов, стучался в двери к людям, просился поснимать оттуда. Но нас никто не пустил. В итоге, зная этот район, я сама решила оббежать вокруг, там, где был хоть какой-либо доступ. Вообще достаточно далеко от станции метро, все было перекрыто полицией. Но, тем не менее, мне удалось попасть в какие-то гаражи, где была пожарная лестница. Я по ней вскарабкалась высоко, меня оттуда уже охранник сгонял, говорит, давай слезай оттуда, я тебе не давал доступ туда залазить. Ну, просто я сама поднялась на лестницу и реально сняла этот поезд, который стоял на станции и вот с которым произошел такой вот теракт. Все это отправила в новостные источники и несколько раз продали этот материал в различные СМИ. Ну, конечно, всякие теракты и беды я не люблю снимать, но раз уж так получилось, что я находилась рядом и знаю, что там никто не погиб и все обошлось, я вот так вот решила сбегать и поснимать Такое вот трагическое лондонское событие Вот такая вот жизненная история Связана у меня с районом Фуллом Очень хороший, такой спокойный И, можно сказать, приличный район Который считается дорогим районом Лондона О других районах я буду рассказывать позже Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить